Блок контроля заряда аккумулятора. Каталожный номер. 181. Ку 7, Торех, А6. Сюда подходит минус. Отсюда на аккумулятор. Датчик тока меряется заряд, разряд АКБ. Ну, это схема. Эта схема по большому счету дает блоку управления двигателя и прочим системам понимать старение АКБ, высчитывать емкость АКБ, показывать в ММА. Вероятность запуска двигателя стартером в следующий раз и прочее. По сути дела, если эта штука навернулась, большой погода она не сделает. Каталожный номер. Бывают буквы А, С и прочие для разных марок машин номер ревизии, обновление ПО и так далее. Так, поднимаете сидушку, чтобы добраться. Минус идет кабель на вот эту колодочку. Идет на блок контроля АКБ заряда Прикручивается Двумя гайками Все это по хорошему надо зачистить Тут и тут Далее плюсовой. С трубкой он стоит аккуратнее будьте чтобы не передавить, не перебить, не испортить. Бить. Ездит, бить. <губы> на весь чтобы добраться. Вот она стоит. Один болт крепления. Второй болт крепления. И штепсель.